Честные люди проанализировали данные по 605 участкам из 5767 по стране. Суммарная явка по этим участкам согласно протоколам комиссии на 4 августа составила 34 471 человек. По данным наблюдателей, которые вели подсчет людей, входивших на участки, 22 149 человек. То есть в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели, говорится в сообщении. Есть основания полагать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности, подчеркивают наблюдатели. В качестве примера они привели три участка в Минске, где, по мнению наблюдателей, явка была завышена почти в 8 раз. По информации ЦИК Белоруссии, явка в первый день досрочного голосования на выборах президента составила 4,98% за два дня, 12,75%. Честные люди и компании наблюдения права выбора за два дня досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси зафиксировали более 3,5 тысяч нарушений избирательного законодательства.